Сегодня умер Михаил Сергеевич Горбачев, последний и первый президент СССР, как вы знаете, на 92 году в жизни. Знаете об такой личности? Не слышал. А вы слышали о нем? Да, конечно. Вот. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот если бы не было его исторического этого персонажа, о котором так много спорят, как бы сложилась судьба страны? Как вы думаете, в какой бы стране вы сейчас жили? Ну, я думаю, что было бы лучше. Я думаю, сюда повернулось бы по-другому немножко. Я думаю, что так же бы и выглядело, ничего не изменилось бы. Ну, я думаю, Крым бы не отошел изначально в Украине, возможно, бы развала не было. Сложно сказать, чтобы было бы именно, но, думаю, было бы гораздо лучше, если бы у меня была власти. Союз бы не развалился. Так. То, что было им подписано, это преступление, мы считаем. Вот не будь Горбачева, союз бы сохранился или все равно пал? Ой, все равно, наверное, она к этому шла, мне кажется. Да какая разница, как называется общественный настрой? Все определяется уровнем жизни населения, правильно? Да. И нет, и не должно быть такого зверского разрыва между уровнем жизни одних и других. Вы знаете, я жила в таком месте, что всего достатка было, всего было полно. Я жила на Кавказе. Но все равно, так вот проехать вглубь России... Там же тоже нищета, нищета была, была да? ну, конечно, не так же было, на полках тоже так. Вот говорят, он, он развалил Советский Союз, это его вина или история так сложилась? Как думаю, история так сложилась. Я, честно говоря, не особо в это вдавался, Никакого. да, и поэтому я думаю, что не очень. Вам, вы, вы, вы по Союзу не скучаете? Вообще, вы? максимально нет. А вам вообще важно знать, кто такой Горбачев? Вас вообще это интересует ваше поколение? Думаю, да. Судьба Советского Союза вам интересна? Да. Хотели бы жить в Союзе? Наверное, да. На самом деле, кто не хотел жить в одной семье? Россияне с другими народами или другие народы с россиянами? Ну, то есть, понятно, да? Нет, Россия всегда, на, как вам сказать, была добрая душа? Добрая, да.